Добро пожаловать! Откроем учебник на 14-й странице. Тема этого урока – музыкальная речь. Музыкальная речь – это одна из окрасок интонации. Она обогащает интонацию, привнося более глубокое ощущение каждого интервала в голосовых связках, что улучшает частоту в скачках, помогая играть технически более аккуратно, а также это приносит дополнительную выразительность мелодическим линиям. Каждый интервал передает разное чувство, разный характер. И он будет немного меняться в зависимости от большого, малого, восходящего и нисходящего интервала, в зависимости от гармонии, динамики, фразировки, музыкальной формы и характера музыки. But, uh, и эти нюансы музыкальной you know, речи you know, появятся you know, естественным you know, образом со временем и практикой. And, uh, uh, uh, пока uh, мы будем you know, фокусироваться you know, на общем you know, характере каждого you know, интервала. Uh, Поделюсь своей историей, uh, so person, uh, до того, как я создала uh, это uh, упражнение, я не могла даже распознать, если мелодия uh, шла вверх или вниз, uh, не могла распознать сам интервал, могла легко спутать квинту с секстой, сексту септимой или квартус терцией. Но после этого упражнения я стала слышать интервалы не только в ортопианной музыке, но также и в оркестровой музыке, и в звуках э, на улице, в звуках сирен и так далее. Так что это упражнение э, хорошо просто даже для развития слуха в целом. И возвращаясь опять uh, к тому, как интонация влияет на время и энергию через прикосновение, давайте я покажу, как музыкальная речь повлияет на время и энергию в моем пении и в моей игре. Это, в общем-то, очень долгосрочное упражнение, так как на то, чтобы четко почувствовать разницу в пении и игре, почувствовать разные вибрации через интонацию, на это может идти неделя. Поэтому это упражнение я советую выполнять в очень простом виде и, в общем-то, запастись терпением. И когда вы начнете ощущать музыкальную речь в пьесах а, с более высокой перспективой мелодического рисунка, вверх или вниз, гармонии, консонансы или диссонансы, фразировки, а, меньше или больше энергии, характера музыки, музыкальной формы, а, чувство музыкальной речи сведется к простому ощущению разных видов и градаций напряжения между звуками. Поэтому разница между интервалами не будет столь экстремальной, но при этом вы разобьете более тонкую и выразительную интонацию, более глубокое понимание и ощущение музыки и более тонкое прикосновение к звуку. Это и есть наша цель здесь. В этой программе мы только пока будем интонировать музыкальную речь в главных интервалах мотивов. И, возможно, позже, когда это ощущение станет более цельным, вы попробуете почувствовать музыкальную речь в каждом интервале, в правой или в левой руке. Но в любом случае не старайтесь ощутить музыкальную речь в обеих руках одновременно, потому что это слишком углубленно и сложно, это мастерство <laughs> в высшей степени. Um, давайте сейчас откроем учебник на 15 странице и споем интервал с его характер, характером, его эмоциональным значением, и не забывайте петь с интонацией и движением звука. И давайте взглянем на план интервалов. Умение почувствовать разницу в пении различных интервалов позволяет предчувствовать через интонирование расстояние каждого интервала, и это позволяет голове и рукам быстрее подготовиться к интервалам. И как я уже говорила прежде, если мы не можем почувствовать в быстром темпе, мы не сможем сыграть в быстром темпе. Ощутите разницу в голосе и вариациях интонации во время пения следующих интервалов. Давайте переведу, что здесь написано. Секунда и септима это ноющая, ожидающая интонация. терция и секста прекрасная, романтическая, гармоничная интонация. Кварта энергичная и активная, тритон таинственный, квинта мирная, медитативная, и октава и юнисон уверенная и открытая. Теперь повторите за мной несколько интервалов, например, кварту, ее легче почувствовать. Итак, вы просто настраиваетесь на характер этого интервала и поете чувствуя, как вы выражаете, передаете эмоции через вибрации, через это расстояние между звуками, которые вы поете с сопротивлением и глиссаной. Это, возможно, самое четкое объяснение тому, что я делаю. Давайте возьмем кринто Спойте вслух и сыграйте. Uh, проверьте, что ваши руки все еще легкие и пустые во время игры. Uh, возможно, что эмоции будут uh, провоцировать напряжение опять в руках. Так что убедитесь, что ваша рука легкая, пустая, а рука даже не существует. И теперь мы просто играем, интонируя с музыкальной речью. И здесь я бы посоветовала сначала внутренний спеть вот так. И, just... и oh, после просто как well, бы подыгрываете своему пению, играете и внутренне пропеваете. Again, Сначала спойте внутреннее. And теперь поём и играем. All right. So now let's practice together uh, a little bit more, and we're gonna practice intervals, and then later we're gonna practice the sequence. So. Let's take the maybe hard one. Uh, so, давайте возьмем секунду. Uh, red немножко это сложно, потому что расстояние Sing. очень маленькое. Sing and play. Internally Play with Intonation And let's try down maybe third. Okay, sing. Internally Play with intonation. Завершите остальные интервалы самостоятельно, Квинта, секста септима-октава, и не забудьте унисон. Теперь давайте проделаем то же самое с нашей последовательностью. Споем вслух, споем вслух и сыграем, споем внутренне, споем внутренне сыграем.